Друзья, всем привет! Хочу вам показать, во что превращается чуфа в конце созревания. Это и есть знаменитая валенсийская чуфа. Сейчас как раз период сбора, и вот много видно полей, которые уже собраны. Но есть один нюанс, чтобы собрать урожай, нужно сначала сжечь вот эту траву, и только потом можно будет извлечь из земли корнеплоды. Я не ошибся, говоря корнеплоды. Многие называют ее тигровым орехом, тайгернат на английском звучит, но это на самом деле не орех, а корнеплод. И уж ни в коем случае не миндальный орех. Вот на этом видео можно увидеть три состояния поля с чуфой вдалеке, который только что я вам показывал, это уже собранное. А вот эту только что сожгли. Так что скоро ее будут собирать.